Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я являюсь э, директором автотатен на Варшавке. И в данный момент я загнал автомобиль на ремонт бампера. Мы снимем сейчас бампер и отремонтируем его. То есть восстановим первоначальную геометрию бампера без окраски. Для прогрева детали мы подключаем инфракрасную лампу. Расстояние до детали должно быть в районе 70 сантиметров. В процессе изготовления бампер имеет ребра жесткости, определенные углы и бампер при нагреве стремится принять ту же самую форму, которой он был изначально сделан. Мы ему с помощью определенных инструментов и определенных приспособлений помогаем в этом.